Так, друзья, всем привет! Сегодня мы будем вместе с вами готовить пиццу. У меня дети давно просили пиццу. Мама, когда ты приготовишь пиццу, пиццу, пиццу. И в итоге вчера в магазин зашла. С Зиной разговорились мы. Вот я говорит, как делать. И это, она говорит, все через терку пропускаю. И, короче, мы с ней разговорились. Я говорю, давай, я вот это все набрала у нее. Тесто у меня поднялось. Сейчас покажу начинку. Тесто, как вы видите. Опа. Замечательно поднялось. Дарит да. У меня колбасу и сыр а, сделал через черку пропустил. Я еще чуть -чуть тесто пышное. Хорошее. Сейчас я открою вместе с вами. Как вы видите, смотрите, какая Какое тесто. Какое тесто хорошее получилось. Да. Так, я все да. стряпаю, девочки. Идите, не мешайте маме. Не мешайте. Мама сейчас быстренько сделает, накатает а -а -а. и раскидает все. Успейте. Футболку переодень, маме. Надо больше Вы границать, играйте. Да. да. Так. Ну все. Вот такое оно у нас. Пышное, хорошее. Грани. Прелесть. Тесто прелесть. Да, да, да, да, да. А, так. Сейчас покажу вам Гулина. начиночку тесто поставим. Так, Давид вот натер на терке сыр, колбасу целую палку, ну сыра где-то 150 грамм, наверное, 6 яичек, майонез разбавила, надо будет еще разбить э, его с яйцом, ну и добавила чуток жидкости, вот. Ну сейчас начнем набирать, забирать тесто. И будем катать. Так, Давид, это убери, а то мешает мне сейчас. Большие нити надо будет. Вот, туда в сторонку. И полотенце дай, пожалуйста, полотенце. Сыра здесь. Все. Даринку одну оставили же. Ну все, все. все. Ладно, все. Все. все. Так, берем наше тесто. Берем наше тесто, оно опускается. Такой колобок Мы его будем раскатывать Но я сейчас его разделю сразу Пускай под пакетом постоят Достоят, как говорится И вот Ножами не пользуюсь Тесто вообще не люблю резать Тесто не должно быть резаным Тесто должно быть таким Давай туда вот положим Муку там еще Сразу на порции делю. Давай я уберу. Сыпь. Сыпь, сыпь, сыпь, сып, сып. Да, да, все, все, все. Вот. Пусть оно вот. вот. Смотрите, оно хорошо круглое получается сразу. И потом чисто только раскатывать. Тесто живое, хорошее. Дышит, прям чувствуется. Да, да, с настроением должно быть. Хорошего, да? я еще консерву одну открыла. Наверное, рыбник сделаю. Ну вот, у нас получилось. Сколько так? Пять? Пять? Пять больших. Вот это тесто убираем все. На этом мы потом помыть его. и все. Самый большой получился. А нет, также такой же, ничего не ни больше, не меньше. Ну вот, без ножа мы обошлись, такие получились колобочки у нас. 5 колобочков. Сейчас я вам покажу. Вот как вы видите. И просто прикрываем пакетом, чтобы оно у нас а, не, как говорится, не, а, не проветрилось. Вот А то проветрится и нехорошо будет. Ладно, не надо это, можешь съесть, хочешь. Так, ну и все, в принципе раскатываем наше тесто, потом начинаем все смазывать. Вот мукой обсыпали и начинаем все это ой, красоту катать. Они получаются круглые, очень хорошие. Не надо никакую форму придавать, они сами по себе идут. Мы уже противень. Духовку откройка там горит. Духовку я включила. Заранее. Ага. Она прогревается до 180 градусов. И все. Потом противень не замазала маслом. Ну вот, в принципе, пицца наша домашняя деревянская. Никакие формы не нужны. Абсолютно. А прям дышит. Хлопаются эти пузырьки. Вот. Получился такой круг. И мы просто сейчас будем его раскидывать. Ложечку, сынок. А, нет. Да, да, да. Ложку мне надо. На лист мы положили его. И будем добавлять Давай. кетчуп. Я сама быстренько сделаю. Кетчуп добавим. Это у нас шашлычный, не острый. Шашлычный кетчуп. достал? Я достала, да. Дима, поросенку надо идти. Мама, воду может чуть-чуть добавим? Дим, поросенку надо идти. Чуть-чуть воду добавим. Зачем? Нормально все. в этом кетчупе. Да. С ароматом зелени. Это шашлычный. Он не горький, ты чего это мне рассказываешь? Ну я сделаю еще с томатной пастой, если надо. Чуть -чуть. С томатной пастой сделать. Вытащи баночку. Сделаю с томатной. Еще. Я чуть -чуть так. чуть острый. Чуть -чуть. это мы. С... Вообще чуть -чуть. Не а, сделаем тогда Чуть-чуть. Томатную пасту вытащил, вытащил. Давай добавляй в тарелку берень, я тебя буду говорить, ты делать. Угу. Футболку переодень, пожалуйста. Давай, добей. Иди. Ну, вот, так, Пицца будет для детей. Сегодня еще день матери. Все поздравляем друг друга мамы. Прям приятно вот поздравления вот эти получать. Очень он душит, приятно. Так. Затем мы будем добавлять яйцо. Яйцо. Тузина сказала, я говорю, яйцо добавлю. Я говорю, да, я ни разу не добавляла. Надо попробовать, я говорю. Вот мне интересно попробовать. Вчера Людочка сказала, я говорит, немецкий суп варю. Я говорю, ну как его поделись с супом, как, как ты варишь? Вот она мне рассказала, как немецкий суп варит. Мне очень интересно, может быть, не сварю. Там, в принципе, ничего сложного мама, нет. Ну, да, да, это ладно. А потом сделаем. Тарелку еще и Дима подает мне. А, а что вот до конца? это так? Это я не увидела просто. Тарелку глубокую, мама? Да, вот такую. Так да. Дима, поросенку надо. Хорошо. Давай сходи. Нет, ты что? Поменьше? Ну вот такую вот маленькую тарелочку. А что там вот Чего? ты как я включила иду что горячо. Иди пока по как раз придешь и пицца поспеет. И типа 4 пицы Типа буду, да. Что, мало опять? За 30 минут пицца делается. Да, делается. и мы теперь после Привет. сыра будем добавлять майонез. Просто поливаем его. Манели. Это майонез? Майонез. Разбавленный майонез. Дима, просто пицца это. Пиццу не кушал, Пиццу не кушал Ни разу. Кушай Это все. чуть размажем это все. Ложку бери, Давид. Взял. Ложки, ложку кинь туда томатную пасту. ну еще можешь лучше томатную паста да. да томатную сделаем, томатную. Все, теперь воды. Чуть-чуть много не надо. Все? Пойдет? Все, и мешай. Разбавляй. Я потом посмотрю. Mm -hmm. вот наша пиццерия. Пойдет? Mm Все, -hmm. пойдет, пойдет. Все, больше не надо. Что, вкусно пахнет с этим? Так, друзья, конвейер у нас работает. Так, друзья, конвейер работает. Я подготовила две пиццы. А вот еще у меня два колобочка лежат. Красота! Ну, скорее всего, там уже подоспела. Сейчас проверим. Опаки. Какая ж ты у меня красивая получилась. Сейчас будем ставить другое. Другое. Вот она у нас. Дима, ну чё, красота. Угу. Прямо красота. Сейчас. Подожди, подожди. Ой, смотрите, она уйдет от света. И так цвет здесь тусклый. Ой, прям поджарилась так прям, смачно-смачно, друзья. Сейчас буду детям нарезать, они будут кушать. Стяжки. Так, смотрите, ой, такой запах сразу пошел офигенный. Руки не говори потом, что у меня руки трясутся каждый раз. Да. Это потому, что вот, такой, вот такой получился офигенный, это натуре. На самом деле, пицца. Смотрите, друзья, какой толстый слой пиццы. Во. Тесто. Нормально. Тесто мало. Нормально. Все, можешь выключать. Теперь нарежу. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ну вот, друзья, сделал опять пять штучек, одну съели и вот у нас три пиццы вышло. Вот эта пицца, вот это А это у меня рыбник такой получился. Ну, в рыбник я сейчас скажу, что добавила. Консерву, лук даже не стала добавить. Ты помнешь сейчас, так не крути, ладно? Это мягкая она. А, рыбник, а, консерва. Затем у меня кусочек маленький был м -м сыр. Сыр этот а, круглый-то. Пла... Круглый сыр, как его называется, Плавленный. да. И, и добавила майонез с яйцом. Все, сейчас попробую обрезать. Так, не ложись на пирог, говорю, не ложись. И, и пирог, а, а вот эта пицца, вот эта последняя вышла у меня. Они такие мягенькие. Еще обрезать, что ли, будете? У -у -у. Не хотите уже? Наелись? Ну потом потом. Ну потом, будем, да? Угу. Ты как один машишка. Вот это. Вот это. Вот это. Знаешь, сколько вот этой? Сейчас вот И вот эту. Сейчас посмотрим, как она у нас изнутри. Сейчас у -у -у. дедушка должен приехать. У -у -у. Когда там живет этот... Мы... Наш дедушка наш. Да, когда там живет. Тя, тя, тя, тя, Да. Ну, это здесь тесто, тесто пышное. Я вообще потоньше это делала. Пушь, да, мама... Оно, видите, как Пайпу. получилось. Мама, это... Сейчас дедушка придет, чай будет пить. Мама, это и любим, такую вот пищу. Такую пищу. Вот такую не любите рыбную? У -у -у. Зачем? Я хочу... Тоже вкусно. А мы отварим все, если мы сюда положим. Конечно, все нарежем и положим. Да. Так, вот тебе Амина, ты сейчас пиццу-то помнешь? Это же пицца. Амина, ты перемнешь и получишь та же Так вот. Мама, она... Но тесто поднялось, конечно. Очень угу. хорошо. Угу. Еще куша. Здесь то же самое. Покажи. Ага, Покажи. Наоборот, хорошо, когда тесто толстое и очень вкусное. Угу. Еще и все вкусно. Аминана, все... будешь пить что? Ама, это для всех да. опасаю такую обожаешь пиццу угу. Он сейчас нарежу, Моя... и вот, это, и вот да? я даю пиццу да, и я даю а да. и, и я даю пиццу а я даю Да. так не и я да это тоже вкусно конечно угу. но не все дети на спицы угу. ой господи господи ну все друзья мы с вами на этом попрощаемся, а я пока нарезаю.